здравствуйте дорогие зрители и слушатели моего канала с вами астролог марина скади и сегодня хочу рассказать вам о транзите плутона по водолею который начался 23 марта и продолжится до 20 января 2044 года планета связана с кризисами и рисками вопросами жизни и смерти Символизирует власть, большие деньги и накопления в виде банковских счетов, крупных вкладов в акции солидных предприятий. Это финансовые корпорации, совместные деньги, ресурсы других людей, долговые обязательства, налоги, кредитные средства. В каждом знаке зодиака Плутон находится по 15-20 лет, и смена знака всегда влечет за собой серьезные трансформации в геополитике, в международной, валютной и финансовой системе. 23 марта в 14.14 .14 по киевскому времени Плутон вошел в знак Водолея, и этот транзит заставит мир меняться в ускоренных темпах. Планета трансформации в прогрессивном водолее генерирует мощные энергетические потоки, которые помогут инициировать новые проекты, освободиться от старых шаблонов, а также высветить и показать процесс перераспределения власти и финансов на внешнем уровне. Первый транзит Плутона по водолею – Продолжится с 23 марта до 14 июня этого года. После чего планета вернется в Козерог до 21 января 2024 года. Потом снова вернется в Водолей с 21 января по 31 августа 2024 года. С 1 сентября по 19 ноября 2024 года последний возврат Плутона в знак Козерога. С 20 ноября 2024 до 20 января 2044 Плутон будет перемещаться по Водолею. Весна 2023 года это время когда мир входит в новую реальность, и этот переход будет продолжаться примерно полтора года. В течение этого временного интервала Плутон будет находиться на границе знаков Козерог Водолей, как будто бы завершая какой-то очень важный этап развития мира. А окончательно Плутон войдет в свободолюбивый знак Водолея в конце ноября 24-го. Весна 23 года запомнится яркими событиями, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Это касается всего мира, так как происходит перераспределение сфер влияния. В настоящее время формируется новое ядро держав, влияющих на развитие мировых процессов. Полностью меняется привычная модель международных связей. То, что зарождается сейчас – станет фундаментом на несколько десятилетий вперед. Полный оборот Плутона вокруг Солнца, то есть цикл планеты, составляет примерно 248 земных лет. Важно то, что США, ведущий мировой финансовый центр, были образованы 4 июля 1776 года при объединении 13 британских колоний, объявивших о своей независимости. В 1787 году была принята Конституция США. То есть все это происходило в предыдущий транзит Плутона по Водолею. А это значит, что в апреле 23 -го года начинается новый цикл, как для США, так и для всего человечества. И на первых этапах, апрель 23, ноябрь 24, будет происходить становление нового миропорядка. Плутон оказывает влияние на глобальные события человечества. К чему мы придем, какие плюсы и минусы от этого, какая валюта станет глобальной увидим уже в 2024 году. Ясно одно, так как раньше уже не будет. Плутон управляет знаком Скорпиона планета скрытого внутреннего характера. В ее основу заложен принцип трансформации то есть перевод энергии из одного вида в другой. Это процесс разрушения, уничтожения всего отжившего, устаревшего, неспособного развиваться. При этом подготавливается плацдарм для нового. Транзит Плутона по Водолею окажет сильное влияние на козерогов, водолеев, львов, тельцов, скорпионов, весов, близнецов. Друзья, уточняю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. Вы можете заказать индивидуальный сеанс, мы поговорим о влиянии этого транзита конкретно на вас и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни или, по крайней мере, не ухудшить из-за неправильного выбора. Актуальный сейчас вопрос для всех касается сложного выбора. Принимать решение уезжать из Украины или остаться, продлевать ли статус защиты или возвращаться, переехать ли в другой город в пределах страны. Тема профориентации, как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое. Кому нужно, обращайтесь. Энергия Плутона дает способность проникать в глубокие эмоциональные слои. Это умение влиять на людей и преобразовывать энергии, пропуская их через себя. С осени 2008 года планета перемещалась по Козерогу, и в это время представители этого знака Зодиака испытывали на себе Тяжелые давящие энергии Плутона. Но с другой стороны, аспект соединения транзитного Плутона с натальным Солнцем в Козероге стал источником огромной энергии. За предыдущие годы Козероги получали множество возможностей, связанных с властью и деньгами. Самые смелые и прогрессивные представители этого знака Зодиака смогли использовать с максимальной выгодой и пользой для себя но это время было нелегким поскольку постоянные жизненные трансформации выматывают человека а перед тем чтобы что-то получить или чего-то достичь приходилось преодолевать сложные, тяжелые и неприятные ситуации, порой даже опасные и кризисные. С 23 марта 2023 года Козероги почувствуют облегчение и поймут, что тяжелые годы позади. Плутон выходит из этого знака и в следующий раз войдет в Козерог в 2254 году. Теперь появится время для себя, можно будет планировать жизнь в соответствии со своими желаниями и убеждениями. Зависимость от внешних обстоятельств и необходимость вынужденных изменений постепенно исчезает, а к концу 2024 года стойкие, мудрые, целеустремленные козероги обретут свободу и в их жизнь придет спокойствие и стабильность. Теперь пришла очередь водолеев прочувствовать на себе транзит Плутона В знаке водолея Плутон будет находиться 20 лет Здесь планета ослаблена, статус падения То есть в водолее уже нет необходимости влиять на других людей Теперь важна ментальная энергия, а не психическая сила Транзит принесет стремление к свободе во всех смыслах этого слова Водолеи, по своей сути, мятежники и бунтари. Они в большинстве своем обладают воинственным духом революционеров. В борьбе за достижение поставленных целей водолеи способны прибегнуть к любым средствам. Плутон даст необходимую энергию, но внешние проявления транзита этой планеты кардинально отличаются от транзита по Козерогу. Который заканчивается в 23-24 годах. Уже с конца марта 23 -го года в жизнь водолеев вошли перемены и нет смысла им сопротивляться. Плутон, хоть и в статусе падения, но все же для обычного человека потенциал планеты достаточно тяжел. И чем больше водолеи будут сопротивляться переменам, тем сложнее им будет. Поэтому лучше не сопротивляться и не хвататься за то, что нет смысла брать с собой в будущее. Трансформационные энергии Плутона поменяют мышление, вызовут потребность понять себя на более глубоком внутреннем уровне. Транзит Плутона по Водолею будет влиять абсолютно на всех людей и мировые процессы в целом, но в первую очередь, конечно же, Водолеи ощутят его сильные влияния. Для представителей этого знака начинается период повышенной ответственности, серьезных жизненных преобразований, но нет смысла уже оставаться в той точке, где водолеи находятся сейчас или были в предыдущие годы. Изменения необходимы, чтобы прекратить застой и стимулировать развитие представителей этого знака зодиака. Перемещаясь по водолею, Плутон действует не так резко, как при транзите по Козерогу. Фиксированные качества водолея позволяют обдумать все и подготовиться к грядущим переменам. Избежать трансформационных процессов не удастся, это касается всех жизненных сфер. Но составить некий план и в некоторой степени влиять на окружающее пространство вполне возможно. Центральным моментом транзита по Водолею является власть, а также все, что связано с новыми современными технологиями, интернетом, оцифровкой, автоматизацией и роботизацией всех процессов. Главное место во всем этом занимает Водолей. Его идеи, способность организовывать и объединять людей, смело двигаться вперед навстречу новому. Водолеям придется менять свои привычки, поскольку Плутон требует взять ответственность не только за себя, но и за массы людей. Этот транзит станет испытанием для ваших амбиций, создаст условия, при которых нужно много работать, порой без сна и отдыха. Но в целом все достаточно предсказуемо, что уменьшает вероятность внутренних кризисов. Какую тактику для себя выбрать, решать вам. Либо вы постараетесь обрести больший контроль над окружающими, либо они попытаются управлять вашими действиями. Начинается период социальной активности, интеграции в совершенно новые проекты, коллективы, страны, меньше той свободы выбора, которой так привыкли водолеи. Теперь за свободу и независимость придется бороться. Но через несколько лет большинство представителей этого знака зодиака примут новые условия и адаптируются к новой реальности. Львы в ближайшие 20 лет окажутся под оппозицией Плутона. Наиболее напряженные годы каждый может определить для себя самостоятельно, в зависимости от того, в какой декаде зодиакального месяца родились. То есть первые 6-7 лет, 2023-2029 годы, оппозицию Плутона ощутят те, кто родился в начале знака Льва, с 23 июля до 2 августа. Этот аспект можно описать как конфронтация противоборствующих сил, соперничество воли, бескомпромиссные ситуации. Это годы тяжелого выбора, принятия ответственных решений. Добиться цели в это время можно лишь ценой потери чего-либо более важного. Львы, как никто другой, будут испытывать внутренние противоречия, поскольку, имея сильное Солнце, представители этого знака стремятся созидать, быть в центре. А транзитный Плутон, образуя оппозицию с натальным Солнцем, трансформирует реальность и что-то разрушает. Чтобы пройти этот период с минимальными потерями, Львы должны бороться с несправедливостью и вдохновлять людей, зажигать в них жизнь, порой даже жертвуя своими интересами. Лучше, чем лев, никто не сможет организовать окружающих на преодоление кризисов, создавая вместе новый и прогрессивный порядок в обществе. Тельцы и скорпионы, имея исключительную силу воли, Концентрацию и решительность должны выдержать напряжение от транзитного Плутона. Первые семь лет сложно будет тем, кто родился в первой декаде знака Зодиака. Это время препятствий, порой застревания, зацикленности и зажатости ситуаций. Успех возможен, но ценой огромного труда. Не каждый способен выдержать такое напряжение. Еще больше сложностей возникает, когда речь идет только об удовлетворении собственных потребностей. Необходимо в это время объединяться, участвовать в жизни общества, и тогда энергия тельцов и скорпионов медленно и постепенно будет расти, а со временем становиться все еще более мощнее представителям этих знаков зодиака следует найти конструктивное решение для ее использования они должны развивать ощущение правильной оценки человеческих ценностей включающих в себя внимание к другим людям и к их потребностям близнецы и весы входят в очень интересный и продуктивный период Следующие 20 лет станут для них очень яркими и жизнеутверждающими. Гармоничный аспект от транзитного Плутона к натальному Солнцу Близнецов и Весов способствует улучшению ситуации, учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в коллективной партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты. 2023-2024 годы – это время медленных мягких перемен. Транзит Плутона по Водолею самым положительным образом отразится на жизни близнецов и весов, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях, и это приведет к позитивным изменениям. Придется на что-то обратить внимание и трансформировать существующее положение вещей. Это применить, еще немного поучиться, доработать, и тогда процесс принесет удовольствие. На этом я заканчиваю. Желаю всем мирного неба над головой по вопросам обучения, индивидуальным консультациям. Пишите в мессенджеры, контакты на главной странице канала и под видео. Спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До встречи!